Ты снимаешь уже? Смотри, это нивелир. Это уровень. В принципе, внимание привлекает вот эта стена, на которой я сейчас нахожусь. Три пальца на углах. Я на такое лично смотреть не могу. Друзья, привет! С вами я, Андрей Чирова, и наша серия сегодня о том, как строить фундаменты. Так уж получилось, что недавно меня позвали на обследование фундамента, и я решил снять серию о том, как при косячно сделанных стенах фундамента возвести плиту перекрытия и посмотреть, какой будет перерасход. Поэтому сегодня мы проверяем фундамент, отбиваем отметки, проверяем вертикальность стен, горизонтальность стен. Все это показываем, и кто досмотрит до конца, он увидит, какой перерасход бетона и сметы при криво возведенном фундаменте. Смотри, это нивелир. При помощи нивелира мы сейчас будем смотреть на рейку, и проверим, как углы фундамента и его отдельные точки располагаются относительно друг друга. Нивелир, он помогает нам как раз снимать отметки. Ну что, нам понадобилось в принципе не так много времени, порядка 10 минут, для того, чтобы отбить 15 точек, проверить их как они соотносятся относительно друг друга. Самый большой перепад это 7 сантиметров. Дальше сейчас мы будем проверять вертикальность стен. Мы вам сейчас это тоже покажем. А здесь предполагается цокольный этаж на этом доме. Залита плита и по плите смонтировано 5 рядов блоков. А сейчас при помощи уровня мы проверим вертикальность стен и найдем, где здесь появились ошибки у предыдущих строителей. Пойдем за мной, поищем, где нам замерять. Ну, в принципе, предлагаю остановиться на углах. Сейчас с этого угла мы и начнем. Серега, давай, правило. Сразу хочу сказать, что вот этот перепад, это не критично. То есть то, что в плоскости при установке э, фундаментных блоков есть зазор 1, 2, даже 3 сантиметра, это не беда. Вопрос именно уровня вертикальности стен с этим углом все в порядке так мы сейчас возьмем порядка 10 углов и посмотрим какое качество стен здесь да, нормально Вань, давай значит, покажем э, нашим зрителям ты снимаешь уже красавчик Значит, при такой установке блоков э, если снизу у нас зазор порядка 2 3 сантиметров то вот здесь уже сверху он натекает на 4 5 сантиметров где-то даже 6 то есть Вывод какой? Здесь будет очень большой слой штукатурки. Такие углы можно монтировать поаккуратнее, чтобы потом это не привело к перерасходу материала. Ну, с уровнем здесь тоже все в принципе в порядке, но вопрос с большими зазорами. А давайте небольшой экскурс. Надеюсь, что все знают, как пользоваться уровнем, но на всякий случай. Это уровень. На нем есть две отметки. Пузырек такой бегающий влево-вправо. Сверху, снизу. Если проверять горизонтальный уровень, то еще посередине. Мы его приставляем к поверхности стены. И если этот пузырек, от вас сейчас покажу, вот этот, находится не посередине, это говорит о том, что вертикальная поверхность, она не вертикальная. Поэтому, если бы уровень стоял вот так, видите, пузырек уже ушел. И с нижним пузырьком происходит то же самое, они дублируют друг друга. Здесь тоже пузырек ушел. А в принципе, внимание привлекает вот эта стена, на которой я сейчас нахожусь, а именно верхний ряд блоков. Потому что э, визуально видно, что блок установлен... Относительно внешней стены там с зазором 10 см, а здесь уже с зазором 20 см. Поэтому я бы сейчас проверил диагонали и посмотрел бы насколько они выдержаны. Это все проявится при строительстве, поэтому важно проверить сейчас на стадии заливки плиты. Как раз нашей рулетки хватило, она у нас 15-метровая, но с запасиком. Здесь получается одна диагональ 15,7. Ну и все, и тут у нас 15,80, то есть диагонали не совпадают на 10 см. Это видно хорошо с внутренней стены. Фундамента. Сейчас я вам ее тоже отдельно покажу. Строители немножко промахнулись с диагоналями. Это привело к тому, что здесь у нас будет на внутренней стене где-то плюс 7 сантиметров штукатурки, чтобы вывести эту стену в плоскость. В принципе, изнутри видно, там блок смонтирован в одну плоскость, а здесь верхний блок относительно нижнего блока смещен на 7-8 сантиметров. Ну что, здесь есть такие места на этом фундаменте, которые видны невооруженным глазом. Вот, например, передо мной находится сейчас проем э, будущей дверной коробки. И крайний блок завален. Ну, еще строители говорят клюет сантиметров на 10 во внутреннюю сторону. Даже уровень не нужно представлять. И так все видно. И таких мест их порядка 10 по этому фундаменту. В принципе, проходиться с уровнем или с правилом после того, как мы уже сняли отметки по поверхности фундамента, смысла нет никакого. Но, опять же, это чисто визуальные такие вещи, когда мы видим что две руки пролазит под правилом на горизонтальной поверхности, то это не очень хорошо. Ну, давайте еще раз про рекомендации. Ну как можно монтировать блоки с таким перепадом по высоте? Каждый блок он монтируется на раствор. Соответственно, пока раствор еще подвижный, блок можно выставлять, как аналогия с кирпичной кладкой. И когда здесь проходят у нас под правилом три пальца, это говорит просто об элементарном. Квалификация именно тех, кто монтировал блок, не ни прораба, никого, именно тех, кто монтировал, она очень низкая. Скорее всего, это просто подсобники, грубо говоря. Но прорабу, конечно, здесь большой минус за то, что не присутствовал при монтаже этих блоков. Я на такое лично смотреть не могу. Ну что, теперь к выводам. Мы вначале сняли отметки в 14 точках по фундаменту. То есть посмотрели, какой перепад высот. Перепад высот получился 9 сантиметров между самой нижней и самой высокой точкой. Размер дома у нас получается 20 на 30. Это я грубые размеры беру. Потом мы посмотрели в некоторых местах несоответствие диагонали. То есть там, где будет у нас перерасход Стукатурки. Затем мы с вами посмотрели вертикальность, в принципе, с вертикальностью изнутри здесь все более-менее. И мы посмотрели на перепады а, вот таких вещей, как здесь у нас было на последнем участке, от которых, честно говоря, становится дурно. Конструктивно с фундаментом все в порядке, но будет перерасход бетона и арматуры на заливку плиты. Примерно перерасход по материалам будет где-то 1060, по работам 1040. Это только на плиту, то есть плюс 100 тысяч. И по штукатурным работам, когда будут производиться они в сокольном этаже, сейчас сложно сказать, какой там будет перерасход, но он там будет, ну не знаю, 1050, это так, пальцем в небо. Ну я думаю, попадем точно. Заказчик заплатил за фундамент деньги согласно сметы. Никто ему никакой скидки не сделал. Но за счет того, что работы сделаны некачественно, как оказалось даже похоже, что без соответствующих приборов, по крайней мере, на последнем ряду блоков, то это приведет к удорожанию следующего процесса, то есть процесса заливки плиты, ориентировочно на 100 тысяч рублей. Ну а что здесь получится на самом деле? Если удастся, мы это отфиксируем. Ну, если не удастся, то, надеюсь, заказчик, увидя это видео, сам все поймет. На этом наша серия закончена. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. И помните, что на канале Андрея чиру мы о стройке знаем все. Пока!